Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте себе одну такую шутку. Сын набирает смс, отправляет маме. Мама, я домой еду, купить что-нибудь? Мама отвечает. Купи себе квартиру, придурок, и живи отдельно, тебе уже 40 лет. Сейчас ну, в практике нашей педагогики ну, очень такое не, не тоже критичное состояние, но вот начальная школа. Мало того, что там бывает, обучают детей не писать не как грамотно, а как слышаться. Вот эта вот э, мода пошла в, своем, в Штатах, в Финляндии. Не учить писать детей, а сразу на ноутбуке азбуку изучать. Опять же, нейронные связи не те формируются, прочие прочие вещи. Но, в общем-то, в основном дети уже в школу идут умея. В семье научили их читать, писать, буквы они знают. То есть не этому скорее научить. А начальной вот начальная школа должна научить, но что-то вот запускают это дело. Это я на студентах вижу. Вот приходит первый курс, аудиторию. Ну 30 минут лекции проходят, и все. Ну третья аудитория, они уже там умирают, падают, их надо развлечь, они просто засыпают и так далее. Да? Главная задача в вот на, ну, на начальной школе и родителей, и педагогов, это научить произвольной фиксации внимания. То есть ты на уроке, вот эти 30 минут, нужно внимательно сидеть, слушать учителя. Ну, может передвигаться, как по концепции базарного, вставать, сидеть, но научиться вот именно концентрировать внимание не просто, что тебя развлекают, увлекают, а потому что так надо. вот это начальная школа. А потом человек приходит в вуз, и оказывается, этого умения у него нет. А это плохо. Знаете, камельфон по правилам хорошего тона, ну, вообще просто в победении людей, но ну, всегда считалось очевидным, что нельзя читать чужие письма, записки, лезть куда-нибудь, если не просят, какие-то интимные, типа, дневники человека. Вот. Но ну, сейчас, в общем-то, писем записок не так уж много стало. Да? Если электронные письма, там на ну, всякие хакеры уже лезут, там, ну там ладно уже, это просто криминал, преступление. Но ну, вот когда часто сталкиваешься с такими вещами, да? когда читают чужие смс -ки муж у жены, жена у мужа. Раньше жены лазили по карманам пиджаков в поисках там, следов губной помады и любовных записок, то сейчас смс-ки читают. Но здесь тоже ведь нехорошо это делать. Да? И потом, когда вы читаете из чужие смс свою своего супруга, там, или, ну, подруги, там, невесты и так далее, значит, вы свою слабость показывать Вы что, в себе не уверены, ищете следы какого-то соперника, любовника. Что же вы такой за слабак такой, что не уверены в себе? Ну, вообще, есть такая шутка правильно, да, для мужчин. Если вы хотите сохранить в семье великолепные отношения, почаще стирайте носки и почаще стирайте смс. -ки. Знаете, в последнее время по поводу камельфо правил хорошего тона, убеждаюсь все больше, что одно из правил, надеюсь, скоро просто отомрет за ненадобностью. То есть какое? Дамы не курят на открытом воздухе. Если курящая женщина, она должна это делать в дамской комнате, в специальной курилке, но никогда на улице. И вот в Казани, в Казанских студентах, девушках, замечаю, э, исчезает такая материя, как курящие девушки. У нас тем более в нашем вот университете запретили не только в зданиях курить, да, но на территории, огороженной забором, выходить нужно за забор на улицу. И давно иду, вот сегодня две девушки стоят у калитки там и чебанят свои сигареты. Какая-то еще остается такая детская дурь, зачем это делать, в общем-то. Ну ладно, дело в том, что количество уменьшается катастрофически, практически исчез такой класс. А вот в Москве нет, там похабный город, недавно был, смотрел, по улице прям не то, что курит, а по улице идет и курит на ходу каждая третья девушка. Это совсем с ума сошли. Не камельфом. Дамы на улице не курят. Давно на аспирантской конференции ну, часто этот вопрос всплывает, когда вот, техника интересуется, ну, по поводу, что кто изобрел радио все-таки, Маркони или Попов. Да? Строго говоря, первый патент получил Никола Тесла. Вот был американский патент, а в те времена Америка была такой периферией мира. они в европейские дела не лезли, они, по-моему, кто-то что -то знали. Но Тесла, в общем-то, первое радиоуправление уже испытывал и так далее. А вот у нас здесь в Европе, ну, вообще, эффект первый сначала был Генрих Герц передачи про них волн через пространство. Александр Степанович Попов, когда изобрелся угрозой от передавал первую радиограмму, азбука Морзе, да, он передал два слова, Генрих Герц, из одного здания в другое. Потом уже более серьезные станции стали строить для связи между кораблями. Он признавал приоритет Герца. Но Александр Степанович Попов, кто он был? Профессор. Он был профессором, так называются, высшие минные курсы офицеров. Ну, практически военной академии. То есть он создавал ну, систему связи для кораблей даже, может, секретность какая была. Да? Он ничего не, там, не патентовал, публиковал, может быть. Да? Ну, ему не приходило в голову, что этим торговать еще можно. А итальянец Маркони, ну, что-то он сам придумал, что-то он позаимствовал, это публикации. был открытой публикацией. А вот он больше коммерсант. Он стал устраивать уже так, на продажу, так, кстати, радиоаппаратуру. Потом что это стало развиваться. Вот, то есть, потом, трудно сказать, кто там приоритет. Все как-то поучаствовали. Но что уже абсолютно непререкаемо, да? это была азбука Морзе, потом радиотелеграф, то есть, печатай буквы на ленте, да? А вот передача музыки и голоса по радио, первая экспериментальная вещь, была в 1919 году в России. Инженер бонджи Бруевич. А где-то в 2020 году уже радиостанция Коминтерна стала уже транслировать эти программы на весь мир. Здесь уж приоритет точно за нами. Продолжаем разговор о казанских улицах. Там же, в Новосоюзовском районе, в прошлый раз мы говорили о улице Лаврентьева, совсем недалеко, находится еще одна улица, называется улица Читаева. Там стоит, кстати, новое здание Казанского технического университета. Это тоже не случайно. Николай Гуревич Читаев, он родился в Лаишевском уезде в свое время, выпускник Казанского университета, механик, математик. И вот, когда в 1932 году было принято решение создания авиационного куста, авиационных предприятий в Казани, соответственно, авиационного института, вот из аэродинамического отделения КГУ, Казанского университета выделил отдельный институт Казанский авиационный институт. Ну тогда не говорили ректор, тогда слово директор использовали, да? Так вот директором нового института по совместительству был назначен директор КГУ, а Читаев по форме ну считался как бы заместителем директора, но реально именно он организатор Казанского авиационного института. Он ну, там здание находил, все хозяйственные вопросы решал и так далее. Вот. Ну в то же время он значит, достаточно известная фигура вот, именно в механике, в математике, работал там в Москве, академик. И вот в память об этом об основателе нашего адиационного института, улица, где стоит новое здание КАИ, так называется улица Николая Егорьевича Читаева. До свидания.